Ну а вот такое название своему материалу дал наш корреспондент Алексей Кривогорницин. Цунг-цванг. Это ситуация в шахматах, когда как не пойди, будет только хуже. Это я сейчас о предстоящем перекрытии моста через Качу. Там будет ремонт. И власти с полицейскими ломают голову, как организовать движение, чтобы тут не встало все колом. Сегодня неожиданно появился новый вариант, как пустить транспорт. Хотя еще неделю назад чиновники почти утвердили схему объезда, оставалось лишь согласовать детали. И уже в середине февраля переправу собирались закрыть. Но теперь, похоже, и сроки сдвинулись до марта. Алексей Кривогорницын вместе с экспертами разбирался, а что будет на других магистралях. Всего полсотни метров переправа через Качу, но когда ее закроют на ремонт, движение в часы пик будет таким, что нынешние пробки пустяком покажутся. Пугают автоэксперты. Власти рассматривают два варианта объезда. В обоих одностороннее движение по Майорчика с выходом на Брянскую. Разница лишь в том, по часовой или против впустить поток. Но в любом случае, по мнению нашего эксперта, центру это аукница. Улица Брянска у нас на сегодняшний день имеет очень серьезные заторовые ситуации. То есть независимо от времени суток, бывает это утром, как правило, или вечернее время. Соответственно, этим самым мы, возможно, косвенно усугубим ситуацию в центре. А в центре у нас, как вы знаете, ну, оно всегда сложно. По словам активистов Федерации автовладельцев, ученые Сибирского федерального университета смоделировали на компьютере, как в этом месте будет складываться дорожная ситуация. Получилось, что ухудшится она на 15-20%. Но общественники не согласны. Говорят, научные расчеты не учитывают погоду, поломки, нарушения правил. И в реальности все будет гораздо хуже. Кроме Калинина, Майорчика, Брянской, Второй Брянской, замедлится поток на улицах Тотмина и Высотная но ну, нормальные затыки это с проспекта Котельникова на въезд в город это у нас станет первая брянская полностью колом грубо говоря от даже вимбаума можно начать от первой брянской проходя кольцо северо и да это у нас где поворот на Проспект свободный. Это при любом раскладе. Как способ разрулить пробки автоэксперты предлагают установить на кольцевых развязках временные светофоры. А в ГИБДД уже заявили, что в часы пик на проблемных участках будут работать регулировщики. Ну, окончательный вариант, как организовать движение, власти должны выбрать в эту пятницу. А пока дорожные полицейские предложили все-таки не закрывать мост до проведения экономического форума. Там гостей много приедет и, и так будут какие-то перекрытия. А вот э, приступить к работам уже в начале марта. Алексей Кревогорниц, Денис Дымкова, новости прима.